Это связано с тем, что очень большая концентрация планет и, как следствие, энергии находится в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с людьми. Это так или иначе будет подталкивать вас к новым сотрудничествам, к тому, чтобы заключать сделки. Но учтите, что с начала месяца и до 21 числа Меркурий будет ретроградным в вашем седьмом секторе. Поэтому в целом месяц подходит для пересмотра прежних договоренностей, для того, чтобы, скажем так, возобновить сотрудничество с кем-то, для того, чтобы произвести, ну, скажем, качественную работу над своими контактами, над своей базой клиентов. Это может быть возобновление работы с людьми, Активности вашей направленной на продвижение личного бренда, либо той деятельности, которой вы занимаетесь. Но для новых начинаний все-таки первые три недели февраля не подходят. Это хорошее время для подготовки, хорошее время для того, чтобы продумывать стратегию, исправлять ошибки прежние. Но не для старта. Важнейшим аспектом месяца будет квадратура между Сатурном и Ураном. Точный аспект будет 17 февраля. Но в целом хочу сказать, что данный аспект будет влиять не только в феврале. Он так или иначе проигрывается на протяжении всего 21 года. Так что следите за тем, какие новые тенденции возникают в феврале месяце. Скорее всего, они будут актуальными на протяжении всего года. И в целом многое зависит от того, как вы среагируете на эти тенденции в феврале месяце. Старайтесь учиться на своих ошибках. И в целом эта квадратура будет затрагивать ваш седьмой и десятый сектор. Поэтому речь идет о ваших жизненных целях о карьерном продвижении вперед, о сотрудничестве и взаимодействии с людьми. Может сложиться ситуация таким образом, что вам будет сложно найти общий язык с каким-то человеком. Но в целом это будет плохо влиять на вашу репутацию, на ваш имидж. Поэтому, скажем так, что важнейшие задачи этого месяца и 2021 года является поиск компромиссных решений, поиск общего языка с людьми, которые вас окружают. Это будет формировать хорошее впечатление о вас, и это будет помогать вам достигать поставленных целей. С 1 по 25 февраля Венера, планета любви, гармонии, красоты — будет находиться в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми, и она в знаке водолей. Поэтому в целом месяц очень контактный. Он подходит для того, чтобы слышать разные точки зрения, для того, чтобы находить общий язык, для того, чтобы находить компромиссный вариант. Венера — это как раз о том, чтобы договориться, чтобы не спорить, не выяснять, а услышать друг друга и договориться. Поэтому используйте энергию Венеры для гармонизации и улучшения взаимоотношений с окружающими. 1-2 числа Солнце будет делать квадрат к Марсу. И так как Солнце является управителем вашего знака, то вы можете ощущать раздражение в начале месяца, либо при избыток Энергии, куда-то нужно будет направлять энергию, будут ситуации, которые будут подталкивать вас к определенным действиям. И это такой первый звоночек, который, скажем, наведет вас на мысль, что действительно нужно находить общий язык. Старайтесь не конфликтовать в начале месяца, иначе это может стать такой тенденцией целого февраля. 4, 5, 6 числа будет очень активно и ярко ощущаться соединение Венеры и Сатурна в вашем седьмом секторе в знаке Водолей. И это может подтолкнуть вас к выполнению каких-то обязанностей перед другим человеком. Это может касаться финансовых обязанностей, это может касаться прежних ваших договоренностей и их нужно будет выполнять. В целом соединение Венеры и Сатурна это, скажем, аспект долгосрочного сотрудничества. Поэтому речь будет идти в этот период о тех взаимодействиях, которые являются длительными в вашей жизни. И даже если это будет начало чего-то нового, то так или иначе вам придется еще повторно иметь дело с этой ситуацией. Поэтому будьте повнимательнее, и лучшая стратегия в этот период ⁇ это быть сдержанным. 7 числа Венера будет делать квадрат к Урану, и будет затронут ваш 7 и 10 сектор. Это прям лейтмотив всего февраля. В целом этот аспект может сложно восприниматься мужчинами, он может подталкивать к разрыву или конфликту с женщинами, но в целом данный аспект говорит о том, что нужно немного разнообразить свою рутину, вы можете резко прочувствовать, что вам все надоело, понадобятся новые впечатления, новые эмоции. И нужно будет быстро перестроиться, так как перед этим был аспект с Сатурном, который говорит о такой рутине, стабильности, трудолюбии. И Уран уже 7 числа будет вносить свои коррективы, поэтому нужно будет, скажем так, внимательнее относиться к тем переменам, которые будут возникать вокруг. 8 числа Солнце соединится с ретроградным Меркурием в вашем секторе партнерства и взаимодействия с людьми. И это на самом деле очень важный день. Он поможет вам осознать какую-то ключевую тему февраля. То, что касается взаимоотношений с людьми, то, что касается даже конкретных отношений с каким-то человеком. В целом, то, что знак «Водолей» будет активным в феврале месяце, это подразумевает определенную открытость в общении, это подразумевает общение на равных, это подразумевает возможность высказаться и быть услышанным. Поэтому в целом очень важно в этом месяце быть в контакте, коммуницировать и не, скажем так, не закрываться от каких-то ситуаций. И этот день, это соединение 8 числа, может очень ярко сделать акцент именно на этой теме, когда понадобится высказать какую-то точку зрения. 9 числа Сатурн будет делать секстиль к Херону, и в целом этот аспект может ощущаться на протяжении всего месяца. Этот аспект говорит о том, что вы будете готовы в этом месяце увидеть альтернативные точки зрения, вы сможете увидеть, что у каждого человека свои приоритеты и идеалы. И во многом то, как вы уважаете эти идеалы, влияет на то, как складываются отношения с этим человеком. Поэтому в целом именно способность к компромиссу будет ключевой, скажем так, фундаментальной э, вещью, которая даст возможность вам расти и развиваться в феврале месяца. 10 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. Это аспект словесной перепалки. В целом день неблагоприятный для того, чтобы договариваться и может даже ощущаться раздражение, поэтому лучше сконцентрировать свое внимание на изучении какой-то информации. Но если вам нужно прям, скажем так, пробить лбом стену, если нужно добиться результата, то как раз для такого силового штурма какой-то ситуации в целом этот день подходит. С 11 по 14 число будет очень-очень интересное время, которое... Будет предоставлять возможности. И главное, эти возможности не упускать. Этот период может принести подъем внутренних сил. Он может принести веру в лучшие Он может принести возможность увидеть перспективу. Начнется все с новолуния 11 числа. Это новолуние будет в знаке водолей в вашем седьмом секторе. Помимо новолуния в период с 11 по 14 число, будет активно воздействовать на вас соединение ретроградного Меркурия, Венеры, Юпитера. И это прям вот э, такая формула успеха в отношениях. Но за счет ретроградности Меркурия может возникнуть либо отстрочка, если речь идет о новых ситуациях. Но это будет не отмена предложения, а просто необходимость немного подождать. Если речь идет о старых ситуациях, то может быть возможность воспользоваться предложением, которое вы упустили ранее. И в целом... Этот период может касаться как вашей личной жизни, так и сферы работы и сферы деловых отношений. Кроме того, в период с 10 по 14 число будет активно ощущаться аспект между Марсом и Нептуном. Это аспект работы в состоянии вдохновения. В целом это время, когда вы можете увеличить свой доход и можете произвести качественные изменения в своей жизни. Поэтому период действительно очень и очень интересный. 18 числа ваш управитель солнца переходит в знак рыбы на месяц и будет находиться все это время солнце в вашем восьмом секторе. Это даст возможность увидеть глубину каких-то процессов, которые происходят в вашей жизни. Это даст возможность много работать, тратить много силы и энергии на реализацию каких-то замыслов. Это хорошее время для перемен, для того, чтобы качественно что-то изменить, то, что вас уже давным-давно не устраивает. Рыбы дадут вам интуитивное восприятие всего, что происходит вокруг. Поэтому в этот период стоит доверять своей интуиции. 18-19 числа будет квадрат между Венерой и Марсом. Это классический в астрологии аспект конфликта между мужчинами и женщинами, поэтому могут достаточно сложно складываться взаимоотношения с противоположным полом. Но в целом этот аспект также говорит о сильном увлечении. Поэтому вы можете в этот период тратить много энергии на то, что вас сильно заинтересует. С 20 по 25 число очень плодотворное время в работе, так как будет хороший аспект между Марсом и Плутоном. И это аспект, когда можно многое успеть за короткий период времени, Главное Иметь цель, главное понимать, каких именно результатов вы ожидаете от себя. Кроме того, 24 и 25 числа вы будете очень ярко ощущать сексель между Солнцем и Ураном. Это аспект положительных изменений в вашей жизни. А также этот аспект дает возможность вам придумать что-то новое. Поэтому ловите инсайты могут приходить очень хорошие идеи, либо могут складываться неожиданные ситуации, которые по итогу приведут к очень хорошему результату. 27 числа будет полнолуние в Деве в вашем втором секторе финансов. И в целом это полнолуние даст вам возможность э, принять какое-то важное решение, которое касается темы финансов. Это может быть покупка, продажа, это может быть извлечение прибыли из какой-то ситуации. В целом, знак дела подразумевает труды, работу. Поэтому, если вы куда-то вложили свои силы, то в этот период вы сможете увидеть результат проделанной работы. Второй сектор также отвечает за питание. Поэтому, по данному полнолунию, очень хорошо корректировать свое питание и скажем так, садиться на диету. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Также хочу пригласить вас в свою школу астрологии. Если вы интересуетесь темой изучения натальной карты, а также прогнозированием, то обязательно переходите по ссылке под этим видео. И у вас будет возможность задать вопросы, а также изучить информацию о предстоящих наборах. Будем с вами на связи. Пока-пока!